В предыдущем видео мы рассказали о работе с группами. Сегодня речь пойдет о создании дидактического материала. Лингофонная система Auditorium позволяет преподавателю формировать задания самостоятельно. Вы можете создать свой собственный курс, а можете перевести в электронный формат курсы, которые уже преподаются в вашем учебном заведении. Для начала работы нужно понимать, что все задания хранятся в базе данных, она привязана к системе папок программы. По умолчанию данные хранятся в общей папке Lingofon или в той, которую вы или ваши коллеги назначили сами. Зайти в нее можно при запуске программы или нажав на кнопку верхнего меню «База заданий». Ради примера в базу загружены материалы из стандартных курсов английского языка. Посредством этих образцов вы можете ознакомиться с типовыми заданиями и с тем, из каких элементов они построены. Каждая стандартная карточка задания начинается со строчки названия. Далее идут две строчки с возможными упражнениями. Это могут быть как текстовые, так и аудиоматериалы. Вы можете добавить и видеофайл, но об этом чуть позже. Затем следует поле заметки. В нем обозначают само задание. К примеру, прослушать диалог и прочитать его в ролях. Или прослушать текст а затем повторить за носителем языка. Это самые распространенные в лингофонных курсах задания. Далее в поле «Материалы» вы можете перечислить вспомогательные материалы и приложить их к заданию. Обычно это таблицы образования временных форм глаголов или таблицы поддержных форм существительных. Более того, это могут быть мультимедиа-файлы, видео, аудио или графические файлы, то есть картинки. Таким образом, Кроме стандартных курсов для лингофонных кабинетов, вы можете интегрировать в систему и видеокурсы, которые довольно широко распространены. Время урока не бесконечно, в самом нижнем поле вы сможете задать временные рамки и приоритет задания. В боковом меню указываем тип задания и требуемый результат – текст или аудиозапись. Итак, приступим к составлению собственного задания. К примеру, нам нужно создать нестандартный курс для студентов вуза. Этим ученикам нужно предложить классический текст для литературного перевода и проверить навыки произношения, послушать, как они его прочитают. Для этого необходимо исходный текст скопировать в соответствующую папку базы данных. Далее создаем новый курс, затем урок в нем. Справа от поля «Текст» кликаем «Выбрать» и выбираем нужный файл. Если вам необходимо привести в качестве иллюстрации страницу из учебника или из книги, то нужно ее сохранить в виде графического файла формата шпек. Это можно сделать посредством функции захвата экрана, которая есть практически на любом компьютере. Затем в поле заметки пишем то, что требуется от ученика и что может помочь ему при выполнении задания. В качестве дополнительного материала прикрепляем текст всего произведения. Выбираем уровень и сценарий. Заканчивая работу с новым уроком, не забываем сохранить сделанное. Иначе новое задание не появится в базе данных и ваш труд пропадет. Итак, готово. Чтобы найти созданное задание, открываем базу данных. И вот оно. Помните, что все задания хранятся в базе данных и, в принципе, могут быть доступны любому преподавателю вашего учебного заведения через локальную сеть. Таким образом, вы можете создать новый лингофонный курс вместе, всем коллективом. В следующем видео мы расскажем об учете успеваемости.